Старший полицейский, старший полицейский, старший полицейский, находящийся на избирательном участке, вы не имеете права мне запрещать съемку. Почему? Вы закон я, выучите я, я сначала. Вы закон почитаете сначала? На вы я сейчас нарушаете вовремя. мое право на свободу передвижения, При... предоставленное я мне Конституцией Российской материалы. Федерации. Слышите. Я сейчас Слышите. у вас требую открыть мне дверь Слышите. и выпустить, и выпустить меня из помещения для голосования. Вы сейчас препятствуете моему выходу. Во-первых, нарушаете мое конституционное право на свободу передвижения. Во-вторых, которое влечет за собой привлечение к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. Во-вторых, вы нарушаете свои должностные обязанности. В-третьих, вы нарушаете федеральный закон, который предусматривает... Свободное передвижение лица следящего за выборами, в том числе члена вышестоящей комиссии, и свободу нахождения на, в, голосов... в помещении для голосования непрерывно, либо по своему выбору в любое удобное для него время. Что там сейчас происходит? Ну, я скрываю все их пакеты. Я не сделаю, я за... Так, подождите, пока вот это делать, да? Мне обеспечьте выход из, из помещения для голосования. Ну, Закрыта дверь, полицейские не реагируют. Mm. Обращаюсь к вам как к лицу, который осуществляет э, организацию порядка в помещении для голосования. Сотрудник полиции этот отказывается. Сотрудник полиции этот отказывается. Не серьезно? Право. Решаем, чтобы он вышел. Я так, говорила, чтобы он вышел? Конечно. Я вам сказала, что посторонние не имеют права присутствовать в помещении. Примите меры. Он Какие вы меры приняли, это меня не касается. Он это ваше уже действие. Оскорбился и ушел на территорию. Оскорбился и ушел конечно. на территорию? А вы каким образом осуществляете здесь охрану общественного порядка, если допускаете нарушение элементарных прав? Каких прав? Я вам уже озвучила, каких прав. Вы не слышали? Вам нет, третий раз сказать. Право нет. на свободу передвижения первое и второе. Право на свободу нахождения в помещении для я голосования считаю, там, и выбор времени странно, нахождения здесь непрерывно, а? либо а по своему ответил, выбору в промежуток э, по желанию лица, которые здесь находится. Вот так вот ведут себя полицейские, уважаемые друзья. А потом они жалуются, что их и еще э, называют там места, разными нехорошими словами. Не Потому что э, полицейский не обеспечивает надлежащий общественный порядок в помещении для голосования. Ведет себя как минимум некорректно, не знает элементарных правил и порядка. Порядка? Перемещение лиц, находящихся в помещении для голосования. Закрыта дверь. Хорошо, вы хотите, чтобы я продемонстрировала Пожалуйста. Вот я показываю, уважаемые друзья, дверь вот закрыта. Меня не выпускают из избирательного участка. Вот выход. Двери не открываются. Ну, вы видите, что это за безобразие творится? Потому что мне нужно э, пройти на другой избирательный участок. Я имею право э, находиться в помещении для голосования непрерывно, либо в любой промежуток времени по своему усмотрению. Сейчас мне время позволяет, и я могу на некоторое время получить на другой участок. Потом я сюда вернусь. Но, но я вправе выбирать э, время нахождения на избирательном участке по своему усмотрению. А с... ну, что вы дальше будете делать а сейчас вот человеку станет плохо какому-нибудь как скорая помощь сюда зайдет как это вы не знаете вот сейчас неплохо у меня давление поднялось Каким образом вы допустили это нарушение? Вы считаете, что вы полицейский, и когда в вашем присутствии совершаются действия, характеризующиеся наличием состава правонарушения или преступления, и вы бездействуете, это нормально? Что а вы не видели? А вы не знаете, что право на свободу передвижения это нарушение? А кто вам передвигаться? Я хочу выйти из территории а голосования. Выразивайте, как выразивайте, я выйду? А вы видите, что дверь закрыта? Я вижу, и вы видите, дверь закрыта, согласитесь? Которых, на ключ. Закрыто, кем? Я а не знаю, не кем была закрыта. А вы разве что? не должны следить за выходом? Нет. Я должен а вас... что вы должны делать? Я должен осуществлять... Пропускной режим. Пропускной режим. Да. А, а как пропускной режим нет, вы осуществляете, не если, не вы, если пропуск невозможно который, осуществить? Который, который, как который, вы да, осуществляете пропускной его. режим, если его невозможно осуществить вообще в принципе? Есть телефон который. Он сказал, не да, не надо, не надо было выгонять нет, у меня нет телефона этого ссора, к сожалению, я бы, я бы позвонила ему, у меня нет его номера, телефона. может быть на вахте висит? Нет, или он ушел, да? Ушел, он закрыл свой телефон, сказал, я бы пойду на вахту. У нас просто директор лежит с ковидом в больнице, мне ей звонить в такой час. А как вы протоколы повезете? Вот через окно будем охранять. Мне он сказал, мне он сказал позвонить, я думал, телефон есть 21, 22, 23. Мы сюда будете выходить позади. Цирк, да, я согласна, что цирк. Причем самым невозмутимым выражением лица. Запоминаем, друзья. Я заключаю это вкладывать в склады потайнике. Вы будете кручен, как вы будете Вы при исполнении служебных обязанностей находитеся. Поэтому я вам заключаю снимать, меня спешат. Вы же здесь не как частное лицо. Я вас тоже предупреждаю о том, что вы совершаете нарушение моих прав. Да, вот нас закрыли в участке и мы не можем выйти. Вот такая вот история, друзья. Ну ладно, будем смотреть за подсчетом тогда пока. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так дверь закрыта, нас закрыли. Почему вы говорите, что кто-то там сторожа выгнал и так далее? Я когда к вам подошла, вы что сказали? Сторож будет находиться в общем помещении, в общем коридоре. Кто его выгонял? Я еще раз вам говорю, он оскорбился и ушел. сказал, Если не хотите, Почему мне, вы не я обеспечили ему... пропускной режим я нормально? Еще раз говорю. Я еще раз говорю. Почему вы ключи не После получили того, до его ухода? Я не имею права брать ключи. Я не отвечаю за это задание. За режим. Я, я, я а как вы собираю. здесь вчера ночевали, позже вчера, без ключей, с со открытым входом? оставлял ключи А так композиции. вы еще и сторожа здесь оставляли? Нет, сторож оставлял. Сторож ключи. оставлял вам все-таки ключи. ключи. А почему да. он сейчас не оставил ключи? Потому что он ушел. А почему вы до его ухода не взяли ключи? Я не имею права брать. Но ну, вчера же вы имели я право Я не имею ключи? права. Но вчера же а вы постовой, имели право. ночь. А почему вот по собой не взял ключи? Вы здесь старше? Потому что он находится на территории где? Где на территории? В школу. И почему вы его не ищете? Ищу. Нет, ну вот, ну вот Ищу. смотрите, Ищу. А, реально, сейчас кому-нибудь плохо станет, что вы будете делать? Будем вызывать стороны. Чего вызывать? Втор -втор -втор -втор. А почему сейчас вы не вызываете стороны? Потому что еще никто не умер, что ли? не забрать. Цирк, просто цирк. Просто цирк. Как можно осуществлять охрану общественного порядка при закрытых землях? Я не знаю. Будем выяснять. Потом нас еще и с улицы закрыл. Это вообще прекрасно. Сейчас мы зафиксируем сторожа и будем писать заявление за привлечение к ответственности за ограничение свободы передвижения. Ну, это полицейский стучит. Вот у нас сторож. Сейчас э, будете у него ключи получать, или он также будет туда-сюда ходить и закрывать нас продолжать? Нет, а вот вам самим вы надо будет. Вы... Не нет, вы подождите, вы сами вы будете. Вы можете? Не заходите. Я не могу взять ну ключи. Так вот, также я не могу. Нет, вот вам нужно будет выйти. Вы как будете выходить? Я да. Я нет, сказать. вот если а вам допустим плохо не станет, нет, если вам плохо станет, как вы будете выходить? Попрошу вас, чтобы. Вы вы меня? Да. А, а где вы увидели? У меня есть ключи. У вас свободы, должен да быть, доступ. но вы Я мне его не обеспечиваете. Не Что? Сторож пришел? Да, да. Открыл да, дверь, да? да? Только сейчас. Но вы же его сейчас опять отпустите, и он может опять закрыть и уйти? Друзья, ну вот опять это пристает уже и в доме правительства не знает никаких Друзья, мер я ограничений Александра Сергеевна мои видеозаписи какие вы, ваши я что ваш вы, оператор вы, вы, вы, вы я снимаете. что ваш оператор дня я снимаете. снимаю то что находится возле меня не моя проблема что вы возле меня находитесь ну, согласитесь поделились бы со мной а И с чего это я должна с вами делиться? Идите пусть, туда, пусть, где пусть ваш делится. хозяин, пусть он с вами делится, пусть да? Уберите, что вы только продать их можете. Эти я такое говорю? Да. Это же вы такое сказали, что вы хотите купить. А я сказала, что ага. я ничего не продаю. Вы хотя бы врать научитесь. Буду снимать у вас с заднего ракурса, а то много чести. Кто, сволочь, все пишется. Друзья, вы, наверное, со вчерашнего дня по Воронину соскучились, пожалуйста, посмотрите на него. Воронин, он же хозяин, он же как там он себя называл? Высоким, импозантным мужчиной, еще кем он себя называл. Ну, видеозаписи много, можете посмотреть. Ну, конечно, на работу на шестой этаж, Здравствуйте. идите. Здравствуйте. Завершая эфир, друзья, этот Воронин меня и в доме правительства достал. Пришлось включить камеру и прямой эфир. У меня просто в телефоне нет памяти. Пошел на шестой этаж в администрацию главы. Сказал, что пойду на работу. Вы что стоите ждете? Александр Львянович, почему вы меня стоите ждете? Я свободный гражданин в свободной стране. Ну вы сейчас с какой целью здесь стоите? Я свободный гражданин. Нет, ну понятно, мы все свободные граждане в свободной стране. Но вы же сказали, что ждете меня. Для чего? Я вас вот ждал до этого. А Нет, сейчас уже не ждете? А когда вы вы а, уже пере, пере, пере, э, желание пропало ждать, Нет, да? не желание, Проходите, Необходим, пожалуйста. пожалуйста. Ждать так, необходимость ждать? А какая необходимость была до того ждать меня? Ну, я же беспокоюсь. Беспокоитесь за что? Беспокоюсь, что я исчезну из вашего поля зрения? Ну, в, том числе. в том числе. А еще о чем вы беспокоитесь? Вообще, о низком, о низком вообще список. Зарплаты. о низком уровне зарплаты? Да. Ух ты ж. А еще да. о чем? За экологию. Слой а ну вы сейчас Бомбаева начинаете тестировать, да. это вообще не интересно. Вы... Ну, сейчас сейчас поэкспериментируем друзья ну вот я пошла и александр львяныч со мной движется параллельно ну честно слово смешно вот ну, смотрите так направо я прям буду вот экспериментировать я направо и александр львяныч за мной направо красная линия кого вы ждете вообще какой-то человек просто вот ходит за мной по пятам что ему нужно я не понимаю неадекватный пойду к сотруднику полиции обращусь все мы знаем что член избирательной комиссии республики калмыкия с правом решающего голоса уважаемые друзья да я включила прямой эфир, потому что вот э, господин Воронин Александр Ольвянович, помощник Зырянова, начальник отдела внутренней политики администрации главы Республики Калмыкия, ходит за мной, за членом избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса, обладающего особым статусом, защитой государства от подобных в том числе притязаний, ходит за мной по пятам, ждет меня вот за оградой, Избирательный участка, Смотрите. Ну, я вам уже показывала. Пойду к сотруднику полиции обращаться. Что делать? Потому что человек просто нарушает мою уже физическую ну, неприкосновенность, я так понимаю. Преследуют меня. Сейчас пойду к сотруднику полиции обращусь. Ну, мы это уже будем. Дальше буду вам сообщать. Он до сих пор ждет меня. Я просто сейчас решу, что делать и в случае чего выйду также в прямой эфир. Спасибо за внимание. Вот я села в машину, но Воронин продолжает ехать за мной. Он сел в машину и едет за мной. Посмотрите, вот. Мы, я сейчас вернусь назад к полицейским, чтобы зафиксировать этот момент. Воронин. Воронин сел в машину. Сел в машину Воронин и едет за мной. Посмотрите, машина едет за мной. Хотя мы развернулись, он опять поехал за мной. Сейчас мы... Остаемся. Мы сейчас сделаем съемку. Вот. Человек преследует, мы это все зафиксировали. Вы зачем едете за мной на машине? Вы на машине, зачем за меня преследуете? Вы что творите? Вы зачем за моей машиной едете? А, мужчина? Вы за моей машиной, зачем едете, я спрашиваю. Вы сейчас понимаете, за кем вы едете? Закройте окошко. Вы сейчас едете за членом избиркома Республики Калмыкия. Вы совершаете административное правонарушение, вмешиваетесь в мою деятельность. Посмотрите, вот. Сейчас обращаюсь, пойду к полицейским опять. Это что такое? Вы видите все, уважаемые друзья, вот человека не останавливает даже статус члена избиркома Республики Калмыкия. Я села в машину специально проверить. Он также сел в машину и последовал за мной. Я повернулась, приехала сюда, он опять приехал за мной. Мы все это видим прекрасно. Вот это тоже подозрительный мужчина. Подозрительная тоже личность у нас здесь. Не знаю, правда, кто, но на всякий случай снимем. Проверка покажет. Водитель из аппарата правительства, говорите? Очень прекрасно. Я сейчас пойду еще раз сниму эту машину. Ну вот мне приходится буквально унижаться, да, заниматься вот этой операторской деятельностью. Александр Ольвяныч, объясните, вы на каком основании преследуете меня, и эту машину, в которую я села? зачем вы за мной ехали тогда за кем? Вы, не за кем? вы не придуриваетесь у кого есть возможность друзья пробить вот этот номер кому принадлежит эта машина в которой воронин занимается преследованием меня? А, уважаемые друзья, э, два, два человека. Второй человек сел в машину. Второй человек сел в машину, да? Он спрятался и лег. Идем к полицейскому. Пропустите меня, пожалуйста. Я забыл, что я вас Воронин пользуется машиной администрации главы Республики Калмыкия. Сейчас пойду, обращусь опять к полицейскому. Эфир будет висеть, уважаемые друзья, пока время позволяет, потому что я а, не могу по несколько раз... А, ну, то есть не буду просто отключать эфир. Вы все видели, что я вышла. Человек просто, я не знаю, мне придется, наверное, каким-то образом... Ну, бегать от него, конечно, я не собираюсь, но я просто хочу фиксировать то, что э, человек едет за мной. То есть э, после того, как полицейский меня сопроводил э, в машину, которая должна была меня отвезти дальше, Воронин сел в другую машину, номера, которые я вам показала, и последовал за мной, потому что я сделала крюк специально и развернулась. Машина последовала за мной и остановилась. Он продолжает меня преследовать. Я села в машину, он сел в другую машину, поехал за мной. Я развернулась, подъехала, он опять стоит. Что вот мне делать? Я поеду да. в город дел, да, напишу Значит, заявление, да. конечно. Там сотрудника есть. Он я хочу, чтобы проехать. вы сейчас прошли и проводили меня опять в машину. Потому что у вас все это фиксируется же. Давайте зафиксируем, что То он вы, а, вы, тоже вы, вы, вы, садится в машину. Что, я вас опять назад провел? Да. Вы же сели в машину, нормально уехали, правильно? Нет, да. он сейчас приехал. Вы сейчас приехали, Нет, вы подождите. Вы. Я сейчас вернулась, чтобы зафиксировать, что он действительно проезжал за мной. В это Сотрудник, время... Сотрудник остановил, проверил документы? Его? Нет, не проверил, в том-то и дело. Давайте вы организуем... Же, вы же, вы же знаете, кто такой этот гражданин? Вы сами Я снимаете, хочу правильно? проверить машину. Давайте организуем. Не. В то время, когда он остановился, к нему сел. Я хотела подойти к водителю. В машину сел второй еще один человек и лег на заднее место. Закрыл двери, заблокировал. Давайте вот с помощью сотрудника ГИБДД проверим документы у человека. Потому, сядет, что, как, сейчас, как, как, потому машину, что сейчас, потому есть... что сейчас он как сядет, машину, начнет движение, он становится участником движения. Туда не может найти. Он Тогда... сейчас был участником движения, остановился. А. Почему он за мной ехал? Я подхожу и я специально вот а. туда. Он развернулся также на углу э, и остановился также. Он, он подтверждает, что он специально за вами ездит. Он говорит, что я буду ездить за вами. Сейчас взять Управление МДД и заявление. Так, я вот сейчас... Хотя, конечно, у меня надежды мало, уважаемые друзья. О, о да, да. Вот я хочу обратиться, обращаясь, вернее, к сотруднику ГИБДД, который здесь следит за, за соблюдением правил дорожного движения, и сообщаю о том, что вот стоит подозрительная машина, которая осуществляла преследование автомобиля, в котором я ехала. Прошу проверить документы. Машина 724 номерные знаки. Да, обращаюсь к вам. Этот человек подозрительный, была угроза совершения, была угроза совершения в отношении меня действий, я не знаю, которые могли повлечь. Я буду писать заявление, я хочу проверить, чтобы вы проверили документы, пока он здесь стоит, а не исчез куда-то. Данный гражданин, данной машины ничего не нарушает. Он нарушает мои права. Я не могу подойти и у него что-то. Он, он есть угроза совершения в отношении меня противоправных действий. Как двинется, вы его проверите. Все хорошо. Мне сказали, что сейчас я сяду в машину, мы двинемся. Если он поедет за мной, у него проверят документы. А и кто, я прошу... Если у него документы на право вождения, я не Да, и я хочу посмотреть, кто это вообще. Кто это, я вам не скажу, все равно. Ну, вы это, а по крайней не... мере, у вас, по крайней мере, эти данные будут. Данные у меня и будут. когда будут рассматривать мое заявление, вас опросят, и вы подтвердите эти данные. И я, прошу, и я прошу других э, э, лиц, которые здесь ведут съемку, зафиксировать, если Воронин сядет в эту машину. Не надо, я сейчас сама сажусь туда. Здравствуйте. А вы... А, ГБДД, да? Угу. Э, я не отключаюсь от прямого эфира. Э, пожалуйста, зафиксируйте, что он будет садиться в машину. Я не отключаюсь от прямого эфира, уважаемые друзья, сажусь в автомобиль, который, в котором я передвигаюсь. И вы, так как мне обещание полицейский дал, что если будет у него движение за мной, то они у него проверят документы. Давайте вот здесь развернемся и сделаем тот же самый крюк. Но это вообще беспредел. А мы в прямом эфире, давайте давайте этот, развернемся и сделаем точно такой же вираж, как мы сделали. И проверим, этот человек опять будет продолжать э, движение за мной. Потому что сотрудник ГИБДД и сотрудник полиции пообещали, что э, они проверят документы у, этой, ну, у водителя этой машины, если он продолжит двигаться да, в, за той машиной, в которой нахожусь я. Это нужно нам для того, чтобы зафиксировать. так мы смотрим вот смотрите здесь столько сотрудников полиции и ни один не может обеспечить мою давайте припаркуемся подождем пока у него проверят документы чтобы и проверим будет ли он движение осуществлять давайте здесь остановимся мы не нарушаем нет, нет да. почему сотрудники полиции нет, они в это время не смотрят эфир, у него нет этого эфира. А почему сотрудники полиции не могут обеспечить исполнение мной моих обязанностей на избирательном участке, а когда осуществляются вот такие вот действия непонятные, которые, естественно, могут повлечь угрозу а, моему здоровью, иному, иному виду неприкосновенности, полицейские не осуществляют никаких действий. Вот машина, еще раз показываю. Смотрите, мы заведены, стоим... Смотрите, он вот встал за нами. Посмотрите, давайте двигаемся направо. Как ехали. Помедленнее. Угу. Вот наш, наш соратник преградил ему дорогу. Наш соратник, друзья, там подъехал один из, ну, скажем так, соратников, друзей, да, Александр Лот. И он своей машиной, как я увидела, перегородил дорогу Воронину, чтобы он не имел возможности за мной ехать. Давайте в центр, да, направимся. Проедем там, давайте проедем по этой же дороге, посмотрим, как там, ну, что происходит. Если он еще будет до сих пор... Перег... Перег... То есть, если он будет стоять, мы ну, дви... двинемся дальше. Саша, конечно, спасибо большое, но нужно было немного подождать. То есть мы же хотели проверить, он будет дальше ехать за мной. Вот он, он ну он встал, он встал. встал где? Вот он, не, не, не, не Нет, это не, он. Yeah. это не он. Сейчас мы проверим. Ну вот, вот так вот. вот, вот, вот. вот да, да. Там да? а, ждет. А, Саша, это, да, ждет. Ага. И Помедленнее едем, едем, будем смотреть, он едет за нами или нет. Вот он стоит, смотрите. Стоит. Ага. Помедленнее езжайте. Ага. Остановимся где-нибудь вот здесь на остановке. Хорошо? И посмотрим, продолжит он за нами движение, потому что сейчас он развернется. Мы здесь можем остановиться? Угу. Остановимся и проверим его вот движение. Все, выйду на улицу пока. Ну вот такая ситуация. Сейчас я смотрю, он продолжает ли. Где он там развернулся на повороте. Так, эфир я пока прекращу временно, друзья, потому что я так понимаю, что там ему преградили дорогу, и он дальше не двигается, возможно, даже не видит. Если он появится за мной, я опять а, подключу эфир, друзья. Хорошо? Подождите, подождите, сейчас я посмотрю, кажется, он... Нет, да? А вот едет, да? Торопится. Вот, вот, вот, вот, вот. вот фиксируем. Да. Уважаемые друзья, да, вот. вот его машина приближается. Смотрите, да. серая, 724. Да. Замедляет ход. Да. Нет, нет, это да. не он, не он, не он. Извините, это не он, оказывается, ошиблись. Нет его? По-моему, нет, да? Нет. Но ему там преградили дорогу. Нет. Да. Ну пока мы завершим эфир, спасибо, друзья. А по-моему, это... где? Нет, это нет. Да, Думаете? Не, не первая машина, Вторая, вторая машина. да? Быстро так едет, как будто боится, да, опоздать. Даже третья, по-моему, это он. Да. Нет, нет, нет, нет, нет. Вот она третья. Нет, нет. Это нет. Сейчас посмотрим. Посмотрим и зафиксируем, если что. Да, по-моему, вот сейчас за, за второй красной машиной он едет. Да, да, да. Сейчас зафиксируем. Вот оно, вот он, вот да, он. посмотрите, вот, вот, да, да, да, Останов... он, остановился. Да. Смотрите, вы все видите, он остановился. Посмотрите. Я, честно сказать, не знаю, чего он хочет, но он до того, как я включила прямой эфир, сказал, что будет вот, а, меня интересно. преследовать. Давайте разворачиваемся едем подождите посмотрите вот воронин да туда пошел будто Мне там видно, тепло разворачиваемся нет у меня все видно да. угу. я думаю что это просто психологическое давление друзья фиксируем машину на втором на заднем сиденье также еще один мужчина ну, ну, сидит нет, нет, нет. Угу. а это вы были да, а вы зачем к нему подсели я же этого водителя знаю так. Как... Вы его знаете, да? да? А кто он такой? Я, я его не знаю как. Мы с тобой сообщались, поэтому я хотел у него узнать, что, а что он сказал. А что он сказал? Ничего такого. Он, ну, вообще у нас как не, не понятно. нет, да? Сказать, да? Ну, давайте развернемся и туда опять поедем. Вот, уважаемые друзья, 724 Воронин сделал вид, что он пошел на избирательный участок. Возможно, даже он туда пошел, уважаемые друзья. Но я думаю, что если он... Сама... Угу. Вот. Ну, давайте, пусть садятся. Угу. <связывается> на остановку становитесь. А Пока, по да, по я завершу эфир, друзья.